с альбома Ну, автор, собственно... Yeah, yeah. Yeah. ключ, моя мама на работе, мама ну, вряд ли вы меня поймете, мое солнце сыне тут. Если нужно, сделать сам, не рассчитывай на что-то подает по золотам, а чего-то по утрам После заката Там я выучил уроки, выбирал себе дороги, поднимаясь выше круч. Если нужно, сделай сам, не рассчитывай на что-то. заката будет рассвет после рассвета Ничего нет. видим, если так нужна Я включу свет, ведь я вижу смысл, стал мне все время привет, ведь после заката Будем рассвет после рассвета Ничего нет. видим, если так нужна Я включу свет, ведь я вижу Аплодисменты Даже, живым, <связываем> Которых может чуть так отвыкнуть Да Ну песня такая вот про поколение То что вот, люди выросшие вот, В советское время У них на шее ключ Они как бы оставлены родителями Все на работу ушли И привыкли решать свои вот, Проблемы Как-то сами рассчитывают на себя Но тем не менее Иногда им приходится сталкиваться С неожиданными событиями те, которые они не прогнозировали Которые приходят внезапно Ну, например, как вот Сегодняшняя пандемия Поэтому следующая песня называется Черный ляльц Именно про такие события Время невзначай менять знакомый ландшафт. Влади надели маски, пьют со мной на прудоршафт. Разворошили пули и шеф таджафт. И вот уже летят пули, и это не игра крафт. И твой новый друг, это темный мрачный палачный думал он врач, а он топором, как у МСИ. Гентач! Реферис свисток, окончен матч. Хочешь смеяться, но в этом случае лучше поплачь. Я видел не раз, но его танцунами. Это кино Ты проснулся, а нынк вернулся Это заметили те и даже все Кому все равно И те, кто пьют полграмный кефир И не вино И потому приходится оставлять свой иллюзорный мир В котором враг всего лишь виртуальный вампир Вот рухнули планы Теперь даже упоротил Поставь себе статус Если б я знал, командир Чёрный лебель на сопрота не спроси, а не будь и лихо погануть их, а куда же будь терпели, о а чем не лепе. Нет, это так смешно считать, не говорил правила, существует, чтобы их нарушать. Индюшку кормили и хорошо, без сомнения. Она думала, ей служили, была весьма а себе высокого мнения. Вот фермер Джон меня любит и кормит без промедления, а фермер любил семью и близился день благодарения. Ну что, Индюшка, ты верила твоя жизнь, твои правила? Весьма неплохо тебя Мэри перцем приправила. Чёрный лебедь прилетает. Нас об этом не спроси Они будут их обогануть А куда че будет Появился, как и обещал, до лет Но его съели банджи на ужин Птица сытнее, чем хлеб Они не прочувствовали важный уникальность, момент В выходе мира — это всего лишь мясо И вопросов борщ-то нет И теперь на закате в городе заново пич Черную птицу жарит грязный унылый пич Нас ничему не учит ни жизнь, ни божий пич Хотел чудо — получи свой кич А не буди пока, но тихо будь терпели Чёрный лепит не And I wanna say to you Don't trouble, trouble Until trouble, trouble with Судьбоносных событий, или по-прежнему закрывать глаза на факты, Какие возможности ждут тебя в будущем, и какие угрозы. Подумай об этом и знай, что отдых пути это не повод для беспечности. Ведь черный лебедь появляется всегда неожиданно, пока ну я говорю тебе встань, продолжай движение, и никогда слышишь, никогда не сдавайся. И да поможет тебе небо, ведь Черный лебедь прилетай, на замордом меня спроси, Они будили их А, а куда Чёрный лебедь прилетай, And I wanna say to you, don't trouble, trouble. I feel trouble, trouble. You. Don't trouble, trouble. Trouble, trouble's you. Спасибо Надеюсь, вы мне слишком <плодисменты> <плодисменты> придавлены минорми. Да? Сл следующая часть будет более оптимистична